Всем привет! Покажу вам сегодня, как мы с Элис учились гулять. С ней это дело было непростое. Сейчас она ведет себя поспокойней, но когда она была маленькая и примерно месяцев до девяти, это было что-то, и нужно было запастись терпением. Вот мы собираемся на прогулку. Часы, я думаю, не столько. Ты сейчас изгрызешь проводок. Так, зайка моя. Я твой зайчик. Ручка моя. Я твой глазик. Тихо. Тихо. Тихо, не грызи маму. Ты что-то одну лапу поймал, вторая вылетела. Елис. Елис. Елис. Елис. Тихо. Тихо мой пупсик. Ой, господи. Сумка зацепилась. Илисонька, солнце мое, ну давай. Давай сейчас я одену шлейчку, и пойдем гулять. Ну мы же не живем в частном дворе. Хм, попка моя. Давай, котик мой. Ну котик мой, пожалуйста. Ну давай я тебя уговорю. Ну как до этого? Хорошо получается, давай. Давай, котик. Ну давай, а то мы не сможем. Там собачки большие собачки там. Пожалуйста, котик. Давай. Уже вся вот измучилась. Котик. Блин, как больно. почти получилось. Тихо. Тихо. Так, почти. Так, а дела у нас рулетка. Мама рулетку потеряла. еще один последний штрих. Одеваем рулетку. Сейчас, Иришечка, сейчас. Сейчас, мой солнышко мое. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас. Боже ты мой. Сколько же энергии в этом комочке маленьком. Да? Все, все, все, все, все, все. Все, пойдем. Ну все, пойдем гулять. Идем гулять. Зайчик мой. Зайчик. Никак их не доедет. Сейчас уже поедем. Уже поедем сейчас. Понимаем. Пойдем, Надолго мы не выходили. Ты ей вообще, по-моему, страшно. Сейчас она Ну что, ты гулять? Пойдем тогда. Пошли. гуляли вокруг дома или чуть дальше, этого было на первых порах достаточно. Обычно Элис вот так скакала возле меня или же я носила ее на руках. Сейчас уже нашей собачки годик. И она так делает только в начале прогулки. Одесский. А потом мы радостно бегаем. Она впереди, а я за ней. Одесский. Иди с ней вперед. Я такое ощущение, что она просто на меня много внимания будет обращаться. Не надо горбиться, просто ты гуляешь с собакой, а не она с тобой, а ты с ней. Стараюсь, пока не получается. Ты мисочка. Идем купаться, идем ладки, лапки, лапки, лапки, лапки. Идем лапочки, лапочки. Вот, снимай собачку. Сейчас лапочки поносятся. здесь на фото ей примерно 5 месяцев еще не стригли ее шерсть тяжелая оттягивает ушки и они не стоят это вот после первой стрижки было лето дома было очень жарко и мы ее покороче подстригли Сразу и ушки встали. А здесь мы подровняли шорстку, когда Элис было полгода. Во время стрижки в основном она спокойная. А тут что-то нервничало. И мы одели ей этот ошейник, чтобы не отвлекалась. Ну только стенку. -то. Тут как домой подстрелим? Месяц назад, наверное. Недели-две даже, может, прошло, да? Угу. Нет, месяц, месяц. Ну, всегда хорошо, дает. Вот. так процесс будет быстрее это сейчас и будешь свою грызть со стриженную лапу чесать сразу да вот у нее сам иди сейчас тогда оденем машине. вот когда я то все в тарелке здесь все в Лиска. Спасибо всем, и кто лиска. поддерживает наш канал просмотрами, и лайками и комментариями. Ты мой маленький зайчик. Вот мы тебя подстригли. Такая она стала у нас. Красявишная. Хвостик свой покажи. Ой, какой хвостик у тебя. Ой, какой хвостик. До встречи а, в следующем и лиска. видео. Илиска?